Друзья, всех приветствую! Вы попали на канал Акигай. Давненько у нас не было видео, целую неделю, обзор рынка не было еще дольше. Я был в ростове на встречался там с подписчиками. Честно, думал, что придет 5-10 человек, мы посидим в спокойной обстановке, пообщаемся, попьем кофейку. Но откликнулось в группе «Человек 70». Мне пришлось устраивать полноценную конференцию, это был мой первый опыт выступления в качестве спикера. И огромное вам благодарность за то, что вы пришли, за то, что вы подарили мне определенный опыт. Я тоже вам старался придать какой-то опыт. Потом вы меня повели в караоке петь, танцевать. Это, конечно, не мое, но мне все понравилось. Огромное вам еще раз спасибо, я вас всех люблю. И следующая встреча с подписчиками, даже не встреча, там будет конференция, будет 6-7 июля в Сочи. Чуть позже дам информацию. Сделал я определенные выводы с этой встречи, чуть позже в ролике я их скажу. Итак, давайте с вами начнем. Первым делом я хочу поговорить про пост Илона Маска. Естественно, это уже заезженная тема, они все говорили, но я немножко не об этом. Я затрону психологическую часть. Итак, Илон Маск в ноябре 2021 года сделал пост с э, картинку с человеком, который сидит на Луне или на чем-то еще, на Марсе, может быть смотрит на созвездие Большой Медведицы, и он померзнет нам спиной. Далее прошло несколько месяцев, и теперь, в мае 2022 года, когда рынок находится на потенциальном дне, Илон Маск делает ту же самую картинку с тем же самым человеком, который теперь повернут нам лицом. То есть он развернулся. Это явно намек, естественно, на разворот тренда. Совпадение или нет? мы узнаем только со временем. Если рынок отсюда развернется, значит Илон Маск что-то знал. Но я, конечно же, хочу поговорить не о развороте. Сейчас очень многие люди после этого поста просто начали творить сумасшедшие вещи, там высчитывать количество звезд, какие-то теории заговора. Это все настолько бессмысленно, настолько не имеет значения. То есть они начали строить, выстраивать там возможный план действий какого-то большого игрока, План действий Гелона Маска, план действий манипулятора. Так вот, вам не нужно предполагать план действий манипулятора. Вам нужно предполагать свой план действий на каждую конкретную ситуацию. Вот скажите мне, разве не очевидно было, что в ноябре 2021 года рынок находился на глобальном максимуме, и покупать было ни в коем случае нельзя? Я об этом говорил практически в каждом видео того периода и даже сделал отдельное видео, которое называется Ловушка для хомяков. Знаете, я, я вам вот даже покажу. Вот это видео, октябрь 2022 года, биткоин находился на глобальном максимуме. Здесь я говорил. Не совершая ошибок из 2017 года, то есть многие люди начали задумываться после этого роста, когда покупать. Я же говорил, что нужно задуматься над тем, когда продавать. И к удивлению, некоторые люди увидели в том, что я рекомендую ни в коем случае не покупать, они увидели то, что я всех засаживаю каким-то образом. Но так устроены люди, они видят, естественно, только то, что хотят и слышат только то, что хотят. Далее, теперь нынешний пост. Скажите мне, разве не очевидно, что сейчас очень выгодная точка для покупки? Мы с вами недавно нашли сигнал на повышение еще до этого поста Илона Маск. Вот этот самый сигнал, я пометил его стрелочкой. Давайте я все быстренько повторю, поскольку видео давно не выпускались, а чтобы вспомнить наш материал. Летом 2021 года у нас здесь возникла свеча с длинной тенью снизу. Я быстро скажу, что да, чтобы не много времени занимать. Здесь у нас был такой локальный диапазон. Уровень сопротивления 40 тысяч, уровень поддержки 30 тысяч. И свеча образовалась в пробитие пробитии данного диапазона. Она указывает на выход из этого диапазона уже в обратную сторону, то есть вверх. Как мы видим, потом образовался рост в 140%. Теперь ту же самую картину, только в более глобальной перспективе мы видим в данном месте. Здесь находится глобальная поддержка, здесь находится глобальное сопротивление. И здесь мы нашли опять-таки сигнал, паттерн с длинной тенью снизу при ложном пробитии масштабного диапазона Как мы помним, он указывает на выход из этого диапазона в обратную сторону, то есть вверх Соответственно, данный сигнал указывает на пробитие глобального максимума Напоминаю, что паттерн данный тестируется постоянно в большинстве случаев То есть цена доходит практически до основания одного паттерна, потом происходит уже движение полноценное по этому паттерну. То есть я предполагал здесь тестирование и дальнейшее движение вверх. Паттерн станет неактуальным, сигнал станет неактуальным только тогда, когда биткоин уйдет ниже 25,5 тысяч долларов. Если цена уйдет ниже и там закрепится, то естественно сигнал будет неактуален и это будет медвежья картина. Сейчас лично для меня картина бычья до тех пор, пока сигнал актуален. Напоминаю, что технический анализ – это как раз-таки наш план действий на каждую конкретную ситуацию. Это не вангование, да, это просто наш план действий и предположение сценарий. Также обратите внимание, что в июле 2021 года паттерн у нас протестировался, и при тестировании данного паттерна возник новый паттерн поглощения на недельном таймфрейме. Здесь, в принципе, могло образоваться то же самое, но цена, к сожалению, откатилась. То есть здесь у нас вырисовывалась вот такая вот свеча зеленая, образовывалась поглощение, цена сейчас откатилась, и до закрытия свечи остается 2 дня. Если мы все-таки поднимемся примерно до уровня 33-34 тысячи, то это будет крайне сильный а, фактор для дальнейшего повышения Это будет усиление сигнала Но только если мы поднимемся до 33-34 тысяч долларов а, Времени у нас на это 2 дня Также напоминаю, что мы можем протестировать данный паттерн То есть мы по факту его еще не совсем протестировали нам нужно уйти для этого на 27-26 тысяч долларов. В общем, лично для меня это очень сильный сигнал на повышение, и это очень бычая картина. Пока этот сигнал у нас актуален. И, соответственно, это хорошая точка входа. Так вот, какой нафиг манипулятор, какой нафиг Илон Маск, какой нафиг большие игроки. Ну вы что, ребят, вы должны. Заботься о своем плане действия, о своем капитале, о своем риск-менеджменте и мани-менеджменте Никакой манипулятор не сможет повлиять на ваш депозит, если вы не будете манипулируемы Вот и все Поэтому не надо загоняться по этому поводу Также напоминаю, что мы когда-то давно говорили о расширенной горизонтальной коррекции То есть это у нас, если взять за основу пятиволновую структуру Раз, два, три, и это четыре, пять Смотрите, расширенная горизонтальная коррекция, она у нас движется вот так вот То есть сначала у нас происходит движение вниз Допустим, потом пробитие глобального максимума, потом пробитие глобального минимума, небольшой заход, и потом мы уходим вверх. Это также у нас считается небольшой коррекцией перед дальнейшим ростом. Мы эту картину уже предполагали очень-очень давно, когда еще биткоин находился или даже не находился на глобальном максимуме. Поэтому просто продумаем план действий, предполагаем сценарии и строго соблюдаем наш план действий, который мы изначально обозначили. Не реагируем на всякий там, негатив, на всякий фут, на всякие новости, на всяких манипуляторов. Просто забейте. Самое важное это ваш план действий, все остальное это не имеет значения И конечно же не поддавайтесь эмоциям, то есть не совершайте каких-то поспешных действий, решений на эмоции Далее, сейчас чуть позже я продолжу анализ рынка, какой вывод я сделал из встречи подписчиков То есть я в прошлом году прекратил показывать торговлю среднесрочную, чтобы не показывать вам плохой пример Но в итоге люди все равно лезут на фьючерсы Я сказал людям да не заходить на фьючерсы, они все равно лезут, то есть это не помогает Соответственно, что я решил сделать? Я решил сделать еще один экспериментальный депозит, где я буду торговать на фьючерсах. Я покажу вам, то есть у меня уже есть экспериментальный портфель спотовый, экспериментальный депозит на фьючерсах. Я покажу вам, где можно больше заработать и где будет меньшие риск. Люди не понимают, что, во-первых, для чтобы зарабатывать на трейдинге, нужно очень-очень много учиться, делать наблюдения, записывать все торговый дневник, Строить свои торговые системы и так далее Это не просто купил на споте и жди Нет, это конкретная, четкая торговая система И вам нужно постоянно подстраиваться под рынок Лично у меня э, ушло времени до тех пор, пока я начал выходить хотя бы в ноль Один год Через полтора года я уже начал выходить в плюс Плюс ко всему, результат трейдера также смотрится на долгосрочной перспективе То есть в один месяц вы можете заработать много В другой месяц вы можете заработать мало В третьем месяце вы можете вообще не заработать В четвертом месяце вы можете Выйти в минус И минусов у вас будет гораздо-гораздо больше Поскольку э, вы начинающий только Вы только пришли на фьючерсы, на этот рынок И есть второй вариант Купить на споте, проявить терпение, подождать и вы получите гораздо больше прибыли, чем среднесрочный трейдер с гораздо меньшими рисками. То есть там 1-2 года учиться страдать, сливать депозиты и здесь 1-2 года просто купить и подождать. Я думаю, выбор очевиден. Но люди хотят получить быстрый результат и все равно лезут на фьючерсы. Они не понимают, что это просто замануха для новичков. Не бывает здесь быстрого результата, все равно придется подождать. Только на фьючерсах вы будете ждать 1-2 года, сливать депозиты, и здесь вы будете просто ждать и терпеть просад. На фьючерсах можно потерять за один день весь депозит, на пути вы никогда не потеряете депозит за весь день. Если только не вложитесь в луну, конечно же. Ладно, давайте продолжим наш анализ. Итак, что касается биткоина. Посмотрим локальную картину. Смотрите, если посмотреть локально, то мы вышли h 4 из такого небольшого диапазона, который у здесь образовался. Здесь у нас образовалась локальная область сопротивления, здесь локальная область поддержки. Мы вышли из этого диапазона. Казалось бы, что... Это знак для повышения, но нет. Если мы откроем более глобальную картину, то мы видим сверху уровень 30-32 тысячи. Вот этот уровень. И цена дошла до верхней границы данной области, потом от нее отскочила. То есть это скорее негативный знак для биткоина, поскольку цена протестировала пробитый уровень поддержки. Она пришла к нему сверху вниз и отскочила. Я еще предполагаю снижение до примерно 27-26 тысяч долларов. Но глобально... Я смотрю наверх, то есть у нас присутствует сигнал на повышение Общая рыночная капитализация криптовалютного рынка Здесь мы находимся на вот этой вот области поддержки, пока что мы ее не пробили если вдруг мы ее пробьем, то мы можем упуститься примерно до 750 миллиардов, что естественно негативно отразится на биткоине, это аналог уровня 20 тысяч на биткоине. Но пока что мы находимся на сильной области поддержки и на трендовой линии поддержки, то есть здесь вероятен от, отскок и откатное движение вверх. Если это будет не глобальный отскок и там, не продолжение бычьего рынка, то как минимум локальную коррекцию мы здесь можем получить. Технический отскок. Далее, индекс фондового рынка э, у нас вырисовывает довольно хорошую картину. Здесь изначально вырисовывают голова и плечи. Я предполагал, что это может быть медвежьей ловушкой. В принципе, так оно и происходит. То есть, у нас здесь произошло резкое восстановление. Образовалась очень сильная э, свеча с конкретным уверенным телом. И по инерции от этой свечи можем увидеть дальнейшее повышение. Давайте посмотрим цели. Открою локальную картину. Мы можем примерно достичь цели. Здесь, кстати, у нас аналог двойного дна. 4300 долларов. Давайте я помечу это место. Здесь имеется хорошие область сопротивления, и это цель для повышения. Напоминаю, что индекс фондового рынка коррелирует с биткоином, сейчас уже происходит немного раскреляться, но тем не менее мы увидели восстановление фондового рынка, и биткоин начал тоже потихонечку восстанавливаться. То есть в любом случае рост фондового рынка положительно влияет на биткоин. Далее индекс доллара у нас продолжает свое падение. Напоминаю, что мы здесь нашли паттерн, указывающий на понижение. Падение у нас продолжается. Я считаю, что мы можем дойти как минимум до уровня 98 это первая цель для понижения. Напоминаю, что если индекс доллара падает, то это очень хорошо и для фондового рынка, и для биткоина. Мы уже видели подобные ситуации. Когда индекс доллара у нас падал с текущих значений, то на биткоине образовывался сумасшедший памп и пробой глобального максимума. Далее, биткоин-доминация продолжает у нас расти. Это не очень хорошо для альткоинов. Если биткоин-доминация растет, а биткоин будет падать, то альткоины могут очень-очень сильно спуститься вниз. Нам, конечно, желательно, чтобы биткоин-доминация падала, поскольку у нас а есть э, в портфеле альткоины. Я считаю, что мы на биткоин доминации можем дойти примерно до значения 48-49, вот до текущих значений, потом уже последует отскок. Посмотрим вторую по капитализации криптовалюту, это эфириум. Открою недельный таймфрейм, что у нас здесь происходит. Мы с вами пока что еще не пробили область 2000 долларов, то есть область 2000 это сильный уровень поддержки, плюс ко всему здесь находится тренд линия поддержки, который я обозначил, мы также от нее отскочили. И я предполагаю, опять-таки, технический отскок. В принципе, все движения альткоина будут зависеть от биткоина. И, естественно, на всех альткоинах и на биткоине вырисовываются примерно одинаковые картины, поскольку присутствует корреляция. Это вполне логично. Но у каждого альткоина есть свои цели, которые можно посмотреть, только посмотрев на график альткоина. Так вот, при негативном сценарии, если мы продолжим падение на эфириуме, то есть мы потенциально, да, при негативном сценарии можем постоять в консолидации, если мы пробьем уровень 2000, то мы отправимся на 800-1000 долларов. Это цель головы и плеч, которая здесь образовалась. Плюс ко всему я напоминаю, что в предыдущем цикле у нас возникла такая же картина, такая же головая и плечи и даже цифры у нас похожи. То есть на эфире в первом цикле потенциал головы и плеч располагался на 80-100 долларов, а здесь потенциал головы и плеч располагается на 800-1000 долларов. То есть добавилось у нас нолик просто к этим цифрам. И если поставить фрактал предыдущего недвижего рынка, то... У нас высовывается вот такая вот картина Еще раз напоминаю, что это только при негативном сценарии Если биткоин уйдет ниже 25,5 тысяч долларов Когда сигнал станет неактуальным Далее, криптовалюта Атом У нас находится на сильной поддержке 10.0 Эта цель у нас давно уже реализовалась И сейчас это хорошая точка входа Потенциально, я предполагаю, здесь как минимум технический отскок До значения примерно 15.16 или 20 При негативном сценарии у нас здесь нисходящий тренд продолжится Мы отсюда отскочим и у нас вырисовывается масштабная голова и плечи, которая укажет на сумасшедший потенциал вниз. Лично я считаю, судя по текущей картине, которую я вижу, мы здесь какое-то время будем стоять в длительной консолидации. А только потом поднимемся наверх. Итак, салана. Салана сейчас находится на значении 38. То есть уже на потенциальном дне рынка. Напоминаю, что значение от 20 до 50 это потенциальное дно рынка. Также у нас здесь возникла глава и плечи с потенциалом вплоть до 15. То есть потенциал и плеч равен ее голове, и мы здесь видим потенциал до 15. Это минимальное значение, на которое может опуститься салат То есть просадка в 94%. Лично я рекомендую откупать вот этот вот диапазон от 20 до 50. Криптовалюта Dash находится у нас на глобальной поддержке. Я считаю, что здесь у нас возникает глобальный диапазон. Глобальное скопление и потенциально через некоторое время можем увидеть огромный импульс на повышение. Уровень поддержки максимальной силы находится от 40 до 65. Здесь можно покупать. Здесь мы сейчас находимся и лично я здесь тоже покупаю. Далее напоминаю про характер движения. Если я возьму вот этот фрактал на дэше, вот этот фрактал и подставлю его под текущее движение, под текущую ситуацию, то мы увидим примерно одинаковую картину. Обратите внимание, что по фракталу это потенциальное дно дэша и если у нас биткоин также пойдет на повышение от текущих котировок, то мы на дэш увидим вот такое вот движение по фракталу Посмотрим второго старичка Litecoin Здесь тоже самое, вырисовывается огромное накопление с потенциалом довольно большим Смотрите, слева мы видим памп вертикальный и образование вот такого вот скопления Я взял фрактал этого движения и поставил вот сюда вот Опять-таки получается очень похоже Криптовалюта Кардана Здесь вырисовывается голова и плечи С потенциалом вплоть до уровня примерно 0,2-0,3 0,4 здесь наша цель реализовалась И при негативном сценарии мы можем уйти еще ниже до области, которую я отметил снизу Кстати, трон криптовалюта очень уверенно держится Даже при учете того, что биткоин и криптовалюта падает, Трон каким-то образом либо стоит на том месте, либо даже растет Это меня очень удивляет Но график здесь мне почему-то не нравится Давайте подведем небольшие итоги Я ожидаю рост, я предполагаю бычий сценарий До тех пор, пока цена не спустится до уровня 25,5 тысяч долларов Если цена закрепится ниже этого значения, то сценарий у нас будет медвежий Сейчас сценарий, по моему мнению, бычий. Я здесь жду образования паттерна поглощения, как было у нас в данном месте. Давайте открою даже отдельный график. Вот, вот так вот картина должна выглядеть. То есть, тестирование паттерна, образование поглощения и дальнейший рост. Как только у нас образуется поглощение, это будет крайне сильный бычий знак. Естественно, альткоины будут зависеть от биткоина. Биткоин-доминация потихонечку сейчас растет, и она продолжит расти какое-то время. Соответственно, альткоинам в ближайшее время будет не очень хорошо но а, то, что им будет не очень хорошо, это, естественно, для нас хорошо в качестве а, накопления, да, то есть мы можем покупать альткоины по более выгодным ценам. Но старайтесь с альткоинами быть осторожнее, поскольку сейчас такой ситуация более медвежья, ну, в глобальной картине, да, если смотреть по настроению участников рынка, то участники рынка склонны видеть медвежий сценарий. Естественно, в медвежьем рынке очень многие альткоины скамятся, мы даже видели пример на Луне, и фундаментальный анализ, да, он... Особо ни на что не влияет, то есть как бы вы не анализировали фундаментально Вы все равно не угадаете, какой альткоин стрельнет, а какой альткоин соскамится Поэтому фундаментальный анализ не настолько субъективен И он имеет небольшое значение, там технологии, все это дело, все это фигня Главное это вера в актив, это маркетинг и тому подобное И давайте я в конце покажу свой портфель Портфель, да, потихонечку моя средняя цена на биткоине спускается все ниже и ниже Я продолжаю покупать криптовалют на 100 долларов каждый день Напоминаю, что я покупаю с 1 января на 100 долларов криптовалюту каждый день, абсолютно каждый день Сейчас моя среднеца находится на 35 тысячах, и потихонечку моя страница спускается. Итак, портфель. Просадка портфеля сейчас 38%. Если бы я купил, допустим, какой-либо один альткоин 1 января на всю сумму, то у меня бы сейчас была просадка 70-90%. А сейчас я потихонечку скупаю это падение и продвигаю свою среднюю цену все ниже и ниже. Накапливаю объем, и когда начнется рост, я, естественно, получу гораздо большую прибыль. Сегодня я купил криптовалюту Solana. Моя средняя находилась на 74-х. Сейчас спустилась на 68 Потихоньку я продолжаю покупать Я очень удачно начал этот проект Поскольку я начал покупать 1 января А с 1 января рынок только падает То есть мне это на руку Гораздо выгоднее скупать падение Потому что если вы будете скупать рост Это будет не так эффективно Напоминаю, что рынок у нас постоянно растущий И коррекция это всего лишь подготовка перед дальнейшим ростом Плюс ко всему, обратите внимание Как себя рынок ведет в эти коррекции Давайте я все сотру То есть мы видим, что когда цена падает Цена в большей степени даже не падает А стоит в консолидации То есть здесь у нас был вот такой вот треугольник, который длился очень долгое время. Здесь у нас было вот такое вот накопление масштабное, здесь тоже у нас присутствует накопление. И это значит, что шортить рынок невыгодно. А если мы посмотрим на рост биткоина, то мы увидим, что рост происходит очень быстро и очень импульсивно. Также очень неожиданно. То есть вот здесь у нас был рост, здесь рост, здесь рост и так далее. Цена падает очень медленно, а растет очень быстро. Соответственно, шортить рынок невыгодно. Выгодно рынок лонговать, поэтому я всегда смотрю только в лонг. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал, там публикую все свои покупки, там публикую анализ. Если видео не выходит, то там я обязательно сделаю пост. Все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь также на этот канал, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.